Нет. А. а. В общем, всем привет! Меня зовут Даша, и я не знаю, зачем я представилась, но, в общем, сегодня я провожу лекцию, которая называется «Безопасный лесбийский секс». Я буду только иногда отворачиваться, чтобы переключить слайд. А, в лесбийской среде очень популярно мнение, что лесбийский секс очень безопасный и что нам не нужно предохраняться что типа ничего не передается и все такое, когда я только пришла в лесбийскую среду несколько лет назад. И я ну, наткнулась на всякие паблики, и в этих пабликах я, ну, я начала задавать вопросы, типа, как вы предохраняетесь? Почему-то мне был важен этот вопрос, хотя я не была на этот счет образована или типа того, но вот почему-то мне казалось, что это важно. Вот. Ничего спрашивать, мне все ты чё это вообще не нужно, типа, зачем? И так все нормально, это абсолютно безопасно. Одна моя подруга уверяла меня, что это прям вот ну, на 100% безопасно. Ладно, пришло какое-то время, я открыла для себя феминизм и пришла в фемтусовку. А, в фемтусовке я так думаю, ну блин, здесь же все такие, а, как, типа, прошаренные, не знаю, mm -hmm. Mm -hmm. любят там... Новую информацию получать любят, э, задумываются там, о безопасности, всяких таких вещах, я думаю, ну здесь точно знают все, э, что да как. Я начала спрашивать уже в феми феминистских лесбийских группах, типа, а как вы предохраняетесь, предохраняетесь ли вы? Когда я уже начала делать посты на своей стене, опросы, проводить опросы в группах, вот. Ну и понимаю, что как бы никто не подохраняется все писали, типа, ну, не знаю, мы руки моем, короче, перед сексом, вот. ну и потом я вот проводила опрос на своей стене и понимаю, что так и есть, ну, то есть у меня было несколько вариантов, и примерно 90% отмечающихся выбирали вариант «мы моем руки», вот, очень круто, ну, понятное дело, что у нас недостаточно информации доступной. Но ну, если в интернете загуглить безопасный лесбийский секс на русском, мало будет информации. Сейчас уже побольше, несколько лет назад, ее почти вообще не было. Сейчас более менее что-то появляется. На Вандерзине есть статья, есть еще на двух лесбийских сайтах. Ну, небольшая такая, но в принципе есть хоть что-то. Вот. Ну, сейчас можно еще в каких-то лесбийских. В пабликах иногда что-то увидеть на телеграм канале помыла руки у нее тоже ну вот у девы был пост про предохранение и вот и про лесбийский секс вот так вот ну в общем у нас недостаточно информации поэтому мы не заморачиваемся это очень удобно верить в то что ну как бы это безопасно вот. Но я хочу в этот раз все-таки поговорить про инфекции, передающиеся половым путем в лесбийском сексе, потому что они все-таки есть. Если вы хотите познакомиться с этой информацией, то лучше гуглить на английском, потому что на английском очень много, в принципе, статей, есть очень много исследований, даже немного это привлечения, но, в общем, исследования есть, для меня это уже много, вот, потому что их обычно вообще не бывает, и лесбийские темы никто не обсуждает. Ну, в общем, э, э, как, бы, то, как бы, да, э, есть различные инфекции, которые передаются и в лесбийском сексе. Логично, конечно, что э, риски намного меньше, чем среди гетеросексуальных пар или среди ну, в этом в сексе между двумя мужчинами. Э, <связываем> у них все выше, но это не значит, что у нас вообще ничего нет. Риски ниже, но они есть. Некоторые даже инфекции распространены больше среди лесбиянок, чем среди гетеросексуальных женщин. Вот сейчас я расскажу об этом. Вот. А, известный а, вирус, вирус папилломы человека, а, довольно а, распространён. Среди лесбиянок передается обычно через контакт кожи, либо при оральном сексе. А да, я хотела сказать перед тем, как переходить к <coughs> первой ИПП. Но я забыла, поэтому скажу сейчас. Как я поняла, я собирала всю информацию, я понимаю, что в основном все инфекции, которые передаются в лесбийском сексе, они передаются ну, каким-то схожим образом. Обычно это либо через оральный секс передаются инфекции, либо через... Игрушки, ну, через секс-игрушки. Бывает так, что игрушками пользуются без презервативов, например, либо одной и той же игрушкой могут пользоваться с разными партнерками. Из этого ну, тоже передаются всякие штуки. И через контакт генитальный. Но чаще всего это вот игру... секс-игрушки и ранний секс. То есть у всех примерно схожие схожие источники но у всех разные разные симптомы вот. но я не хотела на самом деле останавливаться особо на симптомах потому что понятное дело я не врачиня я просто вся информация которая у меня есть она из интернета я не могу на 100% за нее отвечать вот. но я что-то читала вот. Ну, как бы в любом случае... Чаще всего все э, полуинфекции, они сопровождаются какими-то симптомами, хотя есть некоторые, которые нет. То есть это чаще всего какие-то выделения, либо э, боли, либо при занятии сексом, либо при там, э, хождении в туалет, ну что-нибудь такое, либо какие-то ну, странные выделения, может быть э, ну, кровь, там что-то такое, вот. Ну, в общем, вирус папиллом человеке распространяется и среди лесбиян. Дальше, кроме этого, есть бактериальный вагиноз. Вот это как раз тема такая... Я на нее очень много всего нашла, и я так понимаю, что в англоязычной лесбийской среде это довольно популярный такой вопрос, потому что и там и на форумах обсуждают, его ну, несколько статей есть, и я наткнулась на исследование одно, там небольшая выборка женщин, около 170, по-моему, гетеросексуальных женщин, и приблизительно такое же количество лесбиянок и бисексуалов, вот, а, но ну, там все проводилось через запрос насколько я понимаю но в общем суть нет там не только через запрос блин, это надо вырезать, ладно, в общем, нет, не, не через опрос, но, в общем, они проводили исследования и выявили, что у лесбиянок бактериальный вагиноз, он как бы встречается даже чаще, чем у гетеросексуальных женщин, но это связано с тем, что бактериальный вагиноз может быть у двух женщин и когда они занимаются сексом они обмениваются всеми вот этими э, жидкостями э, и все такое э, вот э, по поводу симптомов вагинозы, ну, это как раз, вот, как я говорила, это всякие выделения, какой-то неприятный запах. И проблема бактериального вагиноза в том, что если он есть у одной девушки, то он будет 100% и у второй, если они занимаются сексом. Вот. То есть если вы там обнаруживаете у себя что-то такое или там симптомы, потом идете э, в поликлинику, сдаете анализы, узнаете, что у вас что-то есть, то обязательно э, сообщите об этом своим партнеркам или женщинам, с которыми вы занимались сексом или занимаетесь сексом, потому что, вероятнее всего, им это передалось. Что еще есть? Это генитальный герпес, вот это отстой, <со> потому что, э -э в общем, что с ним, э -э как он, он передается, во-первых, э не очень приятно, но есть обычный герпес, но, ну, знаете, наверное, на губах он вылезает, э вот, э при контакте, э -э Губного герпеса с гениталиями. Герпес передается на гениталии и ну, появляется как раз генитальный герпес, и он никуда не уходит. Но с ним очень долго нужно возиться, он очень долго лечится, и при этом, как бы, он не уходит из организма совсем. То есть он, остается всегда можно лечить его проявление, но нельзя лечить вот прям совсем его убрать, вот. Я даже читала такие рекомендации, что если вы знаете, что у женщины, с которой вы занимаетесь сексом, есть, в принципе, э -э герпес на губах, то нужно быть очень осторожной с оральным сексом. .iment. Вот так вот. Вот, и я читала, что если нет вот... Ну, на данный момент вот воспалений э, ну, на губах, например, э, вот этого герпеса, то все равно э, этот вирус может передаться. Вот. Дальше что еще есть? Трихоманиаз. Вот. Это... Э... Ну, в общем, это тоже одна из инфекций, которая передается среди женщин, занимающих, занимающихся лесбийским сексом. Но я еще читала, что они, в принципе, ну, эта инфекция популярна, в принципе, у женщин, у многих, не только у лесбиянок, у обычных тоже. Необычных, ну, в общем так. Вот. Дальше. Хламидии и гнории. Это тоже передается у лесбиянок, ну, как я прочитала. А, а, в общем, как передается через пенетрацию, а, через секс-игрушки и через оральный секс тоже передается. А, ну, если у одной партнерки есть, то вполне может передаться и другой партнерке. Тут есть симптомы, такие явные, боль при хождении там в туалет и кровотечения могут быть какие-то непонятные, то есть не месячные, а именно какие-то непонятные. Ну, гонорея тоже передается через пенетрацию и при гонореи бывает прям такая жгучая боль. Ну, можно не повторяться постоянно с симп... не с симптомами, а с путями заражения, они в принципе схожи. Но в основном это оральный секс. Но ну, нет, есть еще вариант, как я поняла, с пенедрацией, если есть какие-то как ранки на руках, что-то срезы какие-то там, знаете, какие-то кутику как-то там отходит что-нибудь такое вот это вот все потому что ну, ну, эти раны как это блин соприкасаются с выделениями и и удивилась вот я думаю что Сифилисов, лесбиянок точно не может быть. Но, как говорил, сказал мне интернет, они тоже могут быть. Обычно через контакт тоже с какими-нибудь ранками, с какими-то воспалениями. Ну, если, естественно, у одной женщины есть он, то вторая очень сильно под угрозой. Также можно заразиться гепатитом А и Б, я читала, что и гепатитом С, на самом деле я не очень разбираюсь, в чем конкретно между ними разница, но я даже на русском находила сайт а, про гепатит А, что он ну, известен в случае заражения и лесбиянок тоже. А, но ну, гепатит Б, он обычно, ну, обычно происходит заражение через а, контакт крови, кр крови, с кровью, вот, но еще я прочитала, что э, это э, там, высокий риск заражения через кровь. То есть даже если какое-то маленькое количество крови э, есть, то тоже высокий риск. Ну, знаете там, например, когда во рту какая-то трещина э, кровоточит там например или не знаю, просто тесна кровоточит, это все тоже важно. И теперь э, по поводу средств контрацепции. А, ну, то есть от всего от этого, понятно, можно как-то себя защитить, постараться. Это, в принципе, возможно, <laughs> все не так плохо. Но просто эти все заболевания звучат как... Не заболевания, инфекции, все звучат как-то не очень. Вот. Но у нас ниже риск. Так что это приятная новость. И вторая приятная новость, что, если что, можно защититься. И вот у меня тут есть такая картинка. Вот. Со средствами контрацепции. В общем, ну, средство, ну Наверное, обычно, когда... Слышишь про, про, про контрацепцию в лесбийском сексе, чаще всего на ум приходят латексные перчатки, о них постоянно говорят, э, э, они, они продаются в любой аптеке, э, ну, и, ну они потому что медицинские, это вообще без проблем их найти. Э, у меня с подругами есть такой прикол. Ну, я живу э, с ними в, э, в одной квартире. И если мы случайно видимся где-то на улице, неважно, на своем районе или где-то еще. Они и, если они видят меня, они говорят, девушка, девушка, вы латексную перчатку бронили. Это очень забавно получается. Э -э, мы поднимаем, видимость, если хотеть, не очень, конечно, поднимает, потому что, наверное, никто не знает про латексные перчатки. Ну, неважно, но вообще эта тема пошла с того, что э, у меня на стене был, было обсуждение, типа, обсуждение меня со мной, вот. ну, типа, я сама обсуждала с собой, э, вот, типа, как предложить вообще девушке латексную перчатку, ну, типа, сказать давай так, ну... Вот, отсюда пошло, и вот я сказала, что можно бросить перчатку на пол. Ну, это, конечно, не гигиенично, и тогда она не нужна, наверное. Вот. Ну, не то, что не нужна, но уже что-то не очень. Вот. Ну, и, короче, с этой темой пошел этот прикол про латексную перчатку на улице. Вот. Но с латексными перчатками есть не очень хорошая штука вот мне недавно рассказывала девушка что латексные перчатки ну, так как они резиновые в общем при сильном трении они могут вызывать сами микротрещинки внутри то есть желательно если вы используете латексные перчатки нужно ну, использовать еще смазку дополнительную если не хватает своей а такое вполне возможно потому что смазка стирается своя можно использовать ну всякие вот эти вот гель смазки э, которые можно купить и в любом секс-шопе по-моему даже в продуктовом магазине я видела вот. ну то есть это все возможно и легко вот но нужно обращать на ну в общем с прядками нужно аккуратнее, потому что я еще читала что у некоторых на не бывает как на латексные так и на виниловые ну в общем нужно быть осторожным дальше латексная салфетка это, типа, такая альтернатива обычным презервативам. Но ее очень сложно купить где-то. Ну, нельзя просто зайти в магазин, где-то ее купить. Не в секс-шопах, ничего и нигде нет. Она нужна как раз для орального секса, для того, чтобы... Ну, барьерная контрацепция при оральном сексе. Она там как-то кладется на... На, как на вагину, получается, и, и можно заниматься оральным сексом. Вот. Но, в общем-то, на можно найти всякие видео, как этим пользоваться, картинки, описания, статьи. вот но ну, опять же, на английском лучше гуглить, на русском тоже, но там можно неприятные штуки встретить, лучше на английском. Потому что на английском будет именно про лесбиянок, а на русском нет, к сожалению. вот Но... Сейчас я вернусь к этому слайду, но сначала хотела показать, латексную, перч... латексную салфетку можно купить на... так. Нет, нет. Вот. Вот. Можно купить в этом магазине Веган Middle Секрет. Он актуален для Вегана, и короче, но ну, так как мало где можно вообще в принципе заказать на всяких сэшопах, конечно, можно и все такое, вот. но так как все равно приходится заказывать, я думаю, что это может быть актуально и не только для веганов, но типа это просто. Вот. они доставляют из Петербурга, у них ну, такие вот они в упаковочках, одна вот с у них, кстати, Стоит сто девяносто рублей. Вот. Ну, там отправляют почту России, то есть идет стандарт от Питера до Москвы, наверное, за неделю. в другие города, ну, везде по-разному. Ну, в общем, мы так и не по... Ну, они веганские. Вот это, обратно. Вот. Это про латексные салфетки, но с латексными салфетками от беда, что их фиг достанешь, и что они дорогие. И в одной группе мне как-то девушка сказала, что нет смысла тратиться на латексные салфетки, потому что можно сделать латексную салфетку из презерватива, все, наверное, слышали об этом. Это, ну, типа, нужно подрезать вот это часть и разрезать латексную салфетку, чтобы получился ну, такой вот прямоугольник типа. И можно использовать также, потому что в сравнении с латексными салфетками презервативы стоят все-таки дешевле, хотя они тоже не дешевые. Вот я на крысе видела в супермаркете. Но у такая типа альтернатива. И есть еще женские презервативы, они немножко отличаются от обычных презервативов тем, что здесь нет вот этой вот капюшончик, не знаю как это называется эта штука, ну похоже на компакт, да, вот это вот. Здесь получается закрытая часть, но она... Ну, вот, вот, так вот закрыто, здесь как сверху просто. Вот, а здесь э, открытая, сюда можно вставить, э, поставить руки, вот. а она подходит, она там удобна тем, что она фиксируется как-то внутри, и она не спадает с рук, ну, с пальцев. Это удобно. Вот, потому что, ну, обычный презерватив, он может спадать с пальцев. Вот, ну, в общем, как-то так. То есть, если.. Ну, а их вообще мы, мы не найти нигде, по-моему. <с> их не заказать ниоткуда. Вот если это еще можно где-то найти, это вообще какая-то жесть. Дальше. Что вообще нужно делать, чтобы более-менее себя обезопасить? Желательно использовать барьерную контрацепцию при оральном сексе. Нужно обязательно, вот это прям обязательно, нужно использовать презервативы для секс-игрушек и... Лучше не использовать секс игрушки а, с разными партнерками. вот, Ну, типа, для каждой партнерки разные секс игрушки. Но для тех, кто не состоит там, в длительных отношениях или ну, просто там меняются партнерки, то что такое бывает. Вот. А, можно. Ну, вот, если нет возможности менять секс игрушки, то обязательно презервативы прям очень обязательно. И еще, если... Ну, презервативы еще важны для того, чтобы если одной секс-игрушкой, пользуются две партнерки, вот. И важно мыть руки, Но ну, как бы этим обычным избиенки не пренебрегают, руки моют все, ну, хотя, такое, ну, в общем, да, руки моют все я вообще читала что желательно мыть руки до того как они стали супер грязные короче желательно как можно чаще мыть руки вот И обязательно мыть руки перед сексом нужно мыть руки ä, после там телефона вот все такое потому что телефон он... Супер грязный, вы много куда с ним ходите, много за что держитесь там едете в метро, держитесь за поручень, потом берете свой телефон, и все такое. Короче, руки нужно прям очень обязательно быть. желательно использовать барьерный контрацепт. На самом деле нежелательно, как я поняла, прям надо. Вот. И презервативы для секс-игрушек. Вот. Насчет латексных салфет, латексных перчаток. Тоже желательно, нам нужно осторожно, и это в случае, если вы занимаетесь либо если вы занимаетесь сексом при, например, менструации, либо если у вас есть всякие на руках ранки и вот все такое. А, кстати, я забыла сказать, что еще один, один источник всяких инфекций это кровь. На самом деле.. Ну, некоторые или многие, я, честно говоря, не знаю, женщины занимаются сексом при менструации, вот, и соприкосновение с как, менструальной кровью, ну, это не круто, тоже нужно, ну, не круто в плане, что это небезопасно, и это может ну, поспособствовать образованию каких-то инфекций передачи каких-то лекций. Вот. И еще важный, важный совет ⁇ это нужно сдавать анализы. Я советую сдавать анализы примерно там, раз в полгода, раз в год, например для того чтобы, ну просто в профилактических там целях смотреть все ли нормально, вот все ли хорошо, и если вдруг у вас произошел какой-то сомнительный контакт или вы себя как-то странно чувствуете или что-то такое, советуют сдавать анализы через две недели, потому что некоторые инфекции они развиваются в течение какого-то времени там, например, или вообще в принципе некоторые инфекции, ну вот у некоторых инфекций есть симптомы, есть симптомы не пр сразу они там появляются через там две недели например вот поэтому э, советую сдавать анализы вот в таком случае если вы там сомневаетесь или переживаете э, из-за чего-то конкретного из-за какого-то конкретного э, типа акта то через две недели лучше пойти и сдать анализы вот чтобы если что-то есть то оно уже успел проявиться так и так ну это мы уже обсудили Запомните, веган Little Secret отвлекла. Там есть и презерватив, кстати, на презерватив можно месте купить, но там они веганские. Так. А, и вот а, интересная тема это про то, какие анализы вообще сдавать и где сдавать эти анализы. А, я очень много гуглила сегодня на русском уже вот, и пыталась найти, ну короче частных клиник-то дофига, где можно дать всякие анализы на ИПП, на вот это вот все, их прям дофига, вот. А в государственной клинике тоже можно сдать анализ на ИПП, вот, но как я поняла, что там немножко сложнее, кто-то требует. А направление от терапевта еще э, там не анонимно и все такое но в целом как бы там можно дать бесплатно вот а так в частных клиниках ну это такое довольно дорого получается ну в смысле ну кому как но ну, как я понимаю что там 3000 вот что-то такое в этом ну, короче в этом диапазоне может чуть больше вот Какие анализы нужно сдавать? В общем, пишут, что обязательно нужно сдавать вот это вот ПЦР, обследование методом ПЦР, нужно сдавать анализ крови, анализ мочи. И есть еще такая штука, как комплексный анализ на ЗПП. Можно его сдавать. В общем, там разные анализы проявляют разные вещи, ну, разные инфекции вот. вот анализ мочи, он как раз, мочи и ПЦР, и крови, они как раз проявля... выявляют те инфекции, о которых я говорила раньше, которые распространены среди лесбиянок, ну, которые есть, есть среди лесбиянок. Вот. И вот чаще всего происходит так, сначала сдается ПЦР, вот этот вот, Первый – это мазок на 12 инфекций разных, вот. но там не все инфекции, в принципе, которые, как это, которые актуальны для лесбиянок, но есть и те, которые актуальны. Вот. Потом берут кровь из вены, навич сифилис и гепатит В. Это и она должна быть маленькая и и иц вот и на а нужно тоже наверное тут заест на б и ц вот. и по поводу вич вот. насчет вич очень сложно найти информацию в интернете про лесбиянок я пыталась искать если в битлгов вот это там будет только про геев вот если просто лесби... лесбийский искать, ну как бы никакой точной информации как-то нет, не особо понятно, передается она, не передается. Это все как-то не особо обсуждается. Вот просто если на остальные инфекции можно дофига всего на самом деле найти, реально, я находила и исследования, и какие-то а, сайты очень много, и такие научные, даже в Википедии английская написано об этом. Вот, но вот про ВИЧ как-то не особо. Вот. Но. На ВИЧ можно сдать анализ на всякий случай, вот, ну, либо в частной клинике, либо на ВИЧ тоже можно сдать в государственной клинике, но в государственной клинике это платно, там что-то в районе 350 рублей, но вот, вот так вот.